Всем привет, меня зовут Евгений Каверзин, и сегодня я хочу показать вам свой способ заработка и пригласить вас ко мне в команду, чтобы зарабатывать вместе со мной. То есть вы будете зарабатывать себе и... Я буду получать 5% от вашего заработка, то есть и вам не накладно, и мне тоже от вас будет идти какая-то копеечка, то есть я заинтересован, чтобы вы зарабатывали. Ну и давайте объясню, что за заработок, заработок на сборе бонусов, то есть многие сайты раздают ежедневные бонусы на WebMoney для того, чтобы увеличить, видать, посещаемость своих сайтов, не знаю, ну поищите в интернете таких сайтов очень много, их тысячи. И каждый раздает бонус, ну, можно получить бонус ежедневно до 1 рубля вроде. Ну, больше пока не приходило. И тем самым можно зарабатывать. То есть, с каждого сайта, если собрать бонусы, то это получится неплохие деньги. Но если это делать все вручную, это займет большое количество времени, что само по себе не будет оправдано, то есть это того не будет стоить за день, можно 200-300, ну может 400 собрать, не более, то это круглые сутки уйдут, там электричество больше съесться. Я напи... ну, то есть я написал скрипты и которые этот, эти сайты ищет, которые почти все уже нашел, ну, ежедневно пополняется маленьку, но уже большая часть найдена и этот скрипт, он автоматически собирает бонус, то есть заполняет все поля и собирает бонусы с таких сайтов. И то есть, и получается уже от этого заработок. Почему вы, допустим, я продаю вам этот способ, точнее даже не продаю, вы покупаете просто домен за 99 рублей, то есть это домен 99 рублей вот на 2 домена стоит то есть он на год будет стоить на следующий год вам надо будет продлить и на который я устанавливаю скрипт с ваш и после того как вы зайдете в личный кабинет активируйте пропишется ваш пи адрес и уже то есть уже вы будете зарабатывать поэтому я даю вам потому что я могу у меня только один пи адрес на компьютере то есть я могу один раз с каждых сайтов взять бонус ежедневно два раза я уже не смогу поэтому я и делюсь с вами, то есть вы будете тоже брать бонусы, и мне от этого будет тоже идти плюс. Так, ну что, здесь на сайте можете почитать, контакты, конечно, для связи со мной, мой рабочий адрес по данному домену и мой личный адрес. Так, ну здесь обо мне можете почитать, есть вкладка помощь, необходимые вопросы, также есть вкладка отзывы, людям присылать, мне нужно, конечно, уже около... Почти 200, ну потом посмотрю в админ панели, не помню сколько, но уже больше 200 человек уже присоединилось к моему методу, вот присылают уже многие письма, если вам будет не сложно, на то тоже напишите, пожалуйста, пришлите свой адрес, свой отзыв, я его, соответственно, размещу здесь, то есть вы потом это увидите. Ну, так, после того, как вы получите, купите домен, вы сразу попадете на такой вот личный кабинет здесь вот есть вкладка сбор бонусов вывод денег контакты вот в принципе все ну пока функционал э, полностью как бы рабочий но пока скудный я большей части работаю над чтобы не было никаких палат не палаток с работы скриптом но потом уже сайтом пока некогда заниматься и, и, и красотой и он и ну главное что работает весь функционал и Главный заработок, они а красота. Так, и вот первый раз, как вы зайдете на в свой кабинет, вам нужно будет нажать вот эту кнопочку сбор бонусов, чтобы прописать в скрипте ваш IP-адрес вашего компьютера, чтобы он посчитал, что это уже другой человек, то есть что это не я получаю бонуса а что другой человек и спокойно вам его давал. Нажимаете, все, скрипт прописал и все, денежки пошли. Так, что касается вывода денег, вывод денег ежедневно, вывод автоматический, вам заказывать ничего не надо, денежки высылаются с 6 вечера до 9 вечера по московскому времени, так что учитывайте, если вы живете в другом часовом поясе. Так, деньги на, выводить можно на два платежных агрегатора, это на WebMoney и на пластиковую карту Visa и MasterCard. На WebMoney деньги поступают почти моментально после вывода. На... То есть деньги поступают вот конкретно с этого времени. То есть каждый день они будут поступать в, это время, в этот промежуток времени. А деньги на карту Visa или MasterCard, они уже будут идти, могут идти до 5 рабочих дней. Так что это не забывайте и не закидывайте, пожалуйста, меня вопросами, где мои деньги. Подождите до 5 рабочих дней. Либо лучше заказывайте на WebMoney. Так, и на WebMoney. На карту, если вы заказываете, то прописывайте номер карты, который у вас написан на лицевой стороне пластиковой карты. А в WebMoney, если рублевый кошелек, то прописывайте английскую букву R за главную и прописывайте свой номер кошелька. 786 086 так, и нажимаете на кнопочку «Сохранить». Все, ваши платежные данные успешно сохранены, то есть они сохранились и прописались в работу скрипта. Все, деньги вам автоматически будут уже выводиться. Также присутствует комиссия, то есть это уже не от меня зависит, это платежная система забирает. На WebMoney 0,8% комиссия, на карту 2,5%. Так, ну все, здесь уже, думаю, тоже все понятно. Так, ну, давайте покажу ну вот немножко могу показать общую статистику по моей админ панели но ну, вы ее не будете видеть это уже моя я могу только одну вам вкладочку вот показать но ну, вот показать, что это рабочий так. это моя админ панель ну соответственно все делал сам так что мне для чисто для удобства чтобы все было ну вот то есть, у нас сейчас в системе у нас 267 пользователей у нас на данный момент присоединилось. Сайтов сборщиков 32. Просто некоторые люди, видите, 267 пользователей, а сайтов сборщиков 312. Просто некоторые. Э, по два по три домена купили просто у, у них есть допустим два компьютера там или два интернета дома что ip адреса разные поэтому они и по два то есть тем самым увеличивают ну можно дома допустим проводной интернет на один на проводной интернет подключить а второй компьютер если допустим на модем и все тем самым будет зарабатывать уже ну, в два раза больше то есть раздача это сегодня сколько сайтов раздает бонусы тысяч уже собрано бонусов, то есть со всех сайтов 312 доменов, эти собрали он уже 658 тысяч, э, э, чего там бонусов, так, количество партнеров 264, 267, три человека, почему отсутствует, потому что у них, скорее всего, какие-то были проблемы, потому что заходить надо ежедневно, то есть один раз в сутки вам нужно заходить в свой аккаунт они, видать, не заходили еще. Но когда они зайдут, сбор бонусов, соответственно, продолжится, и будет идти у них деньги, соответственно, именно числятся. Так, здесь мой доход показывается за сегодня на данный момент, сколько я заработал. И здесь у меня получается общий доход, который заработали за сегодня вместе с партнерами. То есть, мои партнеры, вот 297 тысяч. 547 рублей. То есть это все, то есть общая статистика. Ну, здесь статистика вам тоже не нужно, это. Ну, и здесь такие моменты, которые вам видеть не надо, как бы это чтобы ничего нигде не залез, никто и ничего не испортил. Так что поэтому дальше я вам уже это не покажу. Это технические моменты. Ну, думаю, на этом все. Если вам все понятно, если желаете зарабатывать, то переходите, берите домен себе стоит, ну, 99 рублей. Так, кстати, давайте проверимся, потому что вдруг какая акция, может быть, даже и дешевле еще будет домен. 99. Ну, ру рф, ну, разницы нету. Я любые регистрирую, какие есть. Ну, в принципе, на этом все. С вами был Евгений Кавердин. Спасибо, что посмотрели.